Вкусный прохладный коктейль из кефира и черники. Такой напиток можно подавать в качестве десерта в жаркий летний день. А благодаря овсянке в составе, он даже сможет заменить вам завтрак. Полезный и вкусный коктейли из кефира и черники. Смешайте овсянку с кефиром и дайте ей несколько часов пропитаться в холодильнике. Затем взбейте эту смесь в блендере вместе с черникой, медом, молоком и соком. Разлейте коктейль по стаканам и подайте к столу. Приятного аппетита! Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Смешайте овсянку с кефиром и оставьте в холодильнике на несколько часов. Затем переложите смесь в блендер, добавьте чернику, мед и взбейте до однородной массы. Влейте молоко или любой ягодный сок и еще раз взбейте, разлейте коктейль по стаканам и подавайте на стол. Вкуснее тем, кто подпишется. А теперь ингредиенты. Хлопья овсяные, 0,5 стакана, черника 1 стакан, кефир 1 стакан, молоко 1 стакан, мед 2 столовые ложки, количество порций 2. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. До встречи!